В этом году финал студенческой весны 2019 Казанского федерального университета состоялся в день космонавтики. Выступление команд буквально отправили зрительский зал в полет по необъятной галактике. Созвездием, которой выступили лучшие университетские коллективы, представленных в номерах, танцами, песнями и шутками студенты показали этапы завоевания человеком воздушного пространства Земли и галактики. Мы придумали космическую тему и решили показать несколько экологических проблем и других.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 как бы их не оценивали. Поэтому огромные слова благодарности нашему студентству и низкий вам всем поклон и удачи. С праздником, уважаемые друзья! Лучшие представители студенческого актива продемонстрировали свое мастерство, талант и креативность в конкурсной программе. Я заранее поздравляю всех победителей и призеров, потому что действительно наши, наши студенты Казанского федерального университета самые талантливые, самые креативные и самые лучшие студенты в нашей регионе. Зрителям столь зрелищного шоу Казанский федеральный университет подарил незабываемые эмоции, а участникам осветил дальнейший путь для развития фестиваля. Я выступал на первом курсе на весне, поэтому я разделяю все это волнение, все это трепещущее чувство у всех актеров, которые выступают, потому что это действительно это сложно, это столько часов репетиции, столько нервов. Это очень сложно, и я надеюсь, что они покажут шоу, потому что они к этому долго шли, и должно это быть круто. Главной наградой фестиваля Абсолютным гран Гран-при» был награжден юридический факультет КФУ. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ